Всем привет, меня зовут Калашников Андрей. Сегодня 5 января да? 5? 5. 2015, 2016 года. Вот рядом со мной мой будущий тренер. Меня зовут Раджу. Я будущий тренер Андреем. Будем с ним заниматься, развивать его мускулатуру. Пока он у нас дрыщоватый немножко. Да, я... да, Сейчас мы замерим, какой он дрыщ. И посмотрим, что получится через полгода. Ну, ну, какой вообще методики мы будем заниматься? Программа у нас будет сплит, массонаборная. Ну, будешь тягать самые тяжелые веса и много кушать. Самое главное, будешь много кушать. Соответственно, спортивное питание, витамины обязательно тоже будут присутствовать. Ну, все, в принципе. Трехдневные тренировки и много спишь, ленивые тренировки и много кушаешь. Больше Это чтобы всего. набрать вес, правильно? Это чтобы ты набрал да, вес, как можно скорее. И вот у людей некоторых интересующий вопрос. Если ты начинаешь заниматься спортом, ты еще не достиг возраста 25 лет. Есть вероятность того, что ты перестанешь расти? Нет, это все заблуждение, все зависит от того, как у тебя вырабатывается тестостерон. Тестостерон – это самое главное, самый главный гормон в организме, мужком, чтобы именно пошел в рост, то есть организм начал, как тебе сказать, развиваться как-то? Развиваться, да, в большей части, восстанавливаться быстрее, чтобы… Рост мышц пошел. То есть он идет как гормональный, как гормон роста в большей mm -hmm. части. Вот. И Еще вопрос беспокоит который, если вы употребляете добавки, как это влияет на здоровье? Ну, добавки у нас сейчас идут профессиональные. Это у нас пищевые добавки. Это даже используется в принципе в продуктах питания для детей. Там ничего такого опасного нету. Опасное, это считается фармакология. Это химия, химические препараты, которые вызывают искусственно гормоны роста. Вот она опасная. А у нас спортивное питание, в принципе, ничего вредного, ничего нет такого. Это просто у нас концентрированные белки, углеводы и то, что в обычной пище, в обычной еде присутствует. Okay. Вот. Я сейчас вешу 67-68 килограмм. Uh -huh. И по мне, в принципе, если кто-то не стану, да, допустим, я не скажу, что я занимаюсь. Ну, что я, естественно, не занимаюсь. Такое какое время примерно будет видно Ну, уже будет видно, то есть коррекция фигуры у тебя пойдет где-то через полтора месяца. В зависимости от того, что как у нас пойдут э, тренировки и силовые показатели. Если у тебя силовые показатели, в принципе, э, дадут прогресс, у тебя уже начнет расти мясо на тебе. Качественное мясо. Соответственно, все зависит от питания. 80% успеха даже, до 80% у нас идет только питание. Правильный сон порядка 80 часов, питание 5 часов. 6 раз в день. Ну и соответственно витамины и спортивное питание. И у нас восстановление, и мышц рост может пройти вот за полтора месяца нормально. В принципе. Ну, ну, то, вот принципе. У меня, как бы родители худые, что отец, что мать. Mm. И, как говорится, есть в генах, да, такое вообще ну, да это... систему. И я не говорю, что я собираюсь быть таким каким-то бы, там здоровым очень, но все-таки будет ну, можно ли достичь каких-то результатов. Ну да, ты являешься типом людей которые относятся к эктоморфам. У нас три типа людей, эктоморф, мезоморф и эндоморф. Ты относишься к, людей, к людям, к эктоморфам, у которых отмен веществ ускорен. То есть то, что ты ешь, сразу перерабатывается, и все, у тебя в себе его нет. Поэтому это надо замедлять, и, соответственно, это надо питание увеличить чтобы у тебя отмем веществ происходил более медленнее. То есть ты кушаешь, и у тебя то есть, все это быстренько... Переваривается, ты закидываешь опять порцию еды, и у тебя, соответственно, мы его немножко замедляем. Вот. И, в принципе, набрать может любой человек, хоть какого типа он не является. Если он старается, стремится, это все реально ощутимо. Так что мы постараемся с себя сделать качка. Буду мучить себя до конца. А вы сколько Все. лет уже занимаетесь этим? Тренируете или просто в спорте? Вообще? Ну, в спорте я 14 лет. Я являюсь мастером спорта по боксу. Большая часть жизни я отдал именно спорту бокс. А, в тренажерном зале фитнес-клубе я работаю где-то полтора года. Mm -hmm. В принципе, я проходил а, а, ко, а, курсы специально Александра Дубкова. Дубкова он приезжал в Питер, основатель Первой школы фитнеса. Он приезжал, обучал. Сертификаты у нас тоже наличие есть. Угу. То есть знания получал я только у него. Ну, начнем с сегодняшнего дня и продолжим, посмотрим, что у вас получится. Все, пошли вперед. Замеряться будем? Да. Да? Так, ну что, Андрей, начнем с самого главного. Замерим. Угу. Какой ты у нас дрещаватый, худенький. Начнем мы с рук твоих. Давай посмотрим, сколько они на данный момент. Может, кажется, Сегодня один у нас... Или... Отмороку хватит, uh -huh. Сегодня у нас 2016 год, 5 января. Так, рукопильных путем сделают. Бицепс. А, бицепс. Якобы бицепс, давай. Якобы. Да. У меня есть вон немного... Ну, я вижу, он так чуть-чуть. Бугорочек я вижу, ну. Так. У тебя... 32 сантиметра. Ну, нормальный 32 сантиметра. Да? Я бы не сказал, что ты такой прям дрыщ. Я старался. Так. Я готовился две недели да? на турнике. На турнике? Ну, нормально. Так, здесь у нас сколько идет. Ну-ка, в эту сторону. Так, здесь 31 с половиной. Ну, это нормально. То есть одна разные, рука... Разные, да. да, это у всех так. А у меня тоже, в принципе... Разница на, полтора? на полтора... Ну, бывает обычно сантиметр, либо этот 0,5... Я лиша, по идее, мне это должна быть больше. Нет? Да? Да. Я бы не сказал. Да. Ну, я не знаю, какая Будет сильнее рука. Замерять? Сейчас будем замерять грудь. Ну-ка, спиной ко мне. Плечи мы с тобой будем замерять. А, Общий да. объем плеч. Так. 105 сантиметров. Есть, Плечи, да. Теперь груди, ну руки наверх опускаем Сейчас. Так. Девяносто и 5. нормально. титки есть у тебя, вроде <с бы, чуть-чуть. У меня струник дома, я там А Да? все нормально. Ну, видно, видно, что старался. Молодец. Вот, а ноги мы как пока не берем или? Ноги пока, наверное, нет. Скорее всего, мы должны верхом заняться, ноги у нас процессе потом в любом случае большие мышцы их потом замерим через месяц полтора я думаю. сначала идет вверх часть да замерим но ну, мы будем меня... выполнять все равно как бы на все группы мышц большие то есть будем Мышь. делать базовые упражнения в первую очередь базовые упражнения мы должны повысить силовые показатели в базовых упражнениях это самое главное упражнение для повышения тестостерона то Чтобы есть если больше вес поднимал правильно? да если ты больше будешь поднимать э, вес то соответственно тебе организм э, мозг дает сигнал о том что Организм не справляется, ему надо становиться плотнее, сильнее, больше, чтобы он мог тягать эти веса Поэтому нужно выполнять в первую очередь базовые упражнения, то есть повышать силовые показатели Так что будешь в зале меня кричать, нюхать на шатырку, чтобы в себя приводить чувство Надеюсь, что не придется а? Ну, наверное, так будем Все. Тогда сегодня у нас вообще какой план? Планы у нас с сегодня в первую начинаем. очередь мы с тобой должны неделю пройти. Техника выполнения упражнений. Тоже угу. это самое важное, основное. Ленивая тренировка. Да, линиевая тренировка у нас почему говорится: линиевая тренировка, потому что ты будешь делать повторение на 5 на 7. Угу. То есть для повышения силовых показателей. Будут тренировки, соответственно, изолированные, где много повторений. Это для, для коррекции, чтобы мышцы, в принципе, угу. не привыкали к одним и тем же управлениям. Давать им стресс. Угу. А с ленивыми упражнениями, с повышением веса, например, с добавлением, мы будем шокировать твои мышцы. Если они шокируются, соответственно, в мозг идет сигнал о том, чтобы э, надо восстановиться, стать сильнее, больше, ну все дела. Ну я объяснил, да, вот этот факт, то, что мозг понимает и понимает, что надо организм увеличивать и становиться сильнее. Вот. Так что сегодня мы с тобой будем проходить упражнение на грудь это жим штанги лежа одно из базовых упражнений является будем изучать технику угу. после этого идет у нас гантели жим гантели на наклоны скамь 30 градусов и в принципе там уже будет попроще угу. все ну все тогда начинаем все поехали Ой, Мне кажется, для, а? для, ну, для принципе, да. так. Начинаем. так ну что сначала выполняем технику выполнения то есть упражнение Крайную. Вот. Так, давай ложись. Заметь, раз что я сделал? Чуть-чуть прогнулся, сделал мостик, как вечеры делают, да? Хватаем мы за эти полоски. Как раз она получается на ширине плеч. Поднимаешь и тестируешь. То есть сразу не опускаешь. Поднял, привел к груди, держишь. Не отпускаешь. Я опускаю именно середину часть сюда. Давай, понятно. Аккуратненько. Все жмешь для этого надо дыхание тоже работать. Держи, надо делать. Пошел, Все. Аккуратно. Никогда не надо спешить, когда делаешь такие упражнения. Большими мышцами тем более не спеши. Все? Достаточно. Ладно. Так, Андрюх. После всех упражнений на грудь. Это желательно после двух подходов надо обязательно растягивать пасту То есть грудь мы должны растянуть, потому что она прилила кровью, она немножко набухла, ее надо растянуть саму пасту немножко выгнуть оттуда кровь. А, хватаешь любой а, предмет, именно стоящий, чтобы положение ты выбрал такого удобное И растягиваешь именно верхнюю части груди, получается. Дел даешь немножко сюда натяжку. Вот здесь, да? да, да, да, да. То есть она ты чувствуешь, угу. как она натягивается? Да, да, да. Побаливай. Обязательно после двух подходов надо растягивать подход после двух, да, да после двух. потому что ты как раз за два подхода можешь залить ну смотря знаешь от чего зависит от тренировки зависит Зависит Знаешь, от чего зависит Знаешь, от чего зависит? От того, что, э, какую ты тренировку, например, сегодня предпочел. Если ты делаешь пампинг, то там в любом случае обязательно надо растягивать, потому что у тебя заливается всю кровью, и надо растягивать палку, э, заполнить кровью сосуды э, новой копции. Uh -huh. вот. Паста нужна для того, чтобы мышца росла дальше, пробивалась дальше. Потому что идет, как бы, мышца и сверху вот эта пленочка паста. Если ее растягиваешь, как бы мышца дальше пробивается. Сейчас я вернусь с тренировки. Это видео уже заключение нашего пилотного выпуска. Что сказать, ощущения уже какие-то имеются, потому что. Уже подустал, а работа у меня сидячая, неподвижная, и сейчас я понимаю, что мои мышцы уже напряжены, особенно вот в этих вот местах, в местах бицепса, трицепс тоже. Вот здесь особенно болит, потому что я как бы левша, но получается так, что я правый больше тяну, ну, что-то вроде этого. Вот, ну, ощущения приятные, хоть и побаливает что-то, вот на утро будет болеть, но... Спорт – это уверенность в себе, в первую очередь, и вообще, мне кажется, девушку защитить, за себя поставить, все в этом роде, мне очень нравится, вот такие вот у меня комментарии на сей день. Посмотрим, что будет дальше, следите за выпусками, подписывайтесь на канал. Если вам нравится это видео или есть, вы видите какие-то недочеты, прошу вас комментировать, как-то свое мнение оставлять об этом всем. Спасибо, что смотрели, всем пока, до новых выпусков, они уже будут через два дня.